Шол с тобой, шел с тобой, ты убегай. Бой мой породой сегодня бегал по лугу, страшная погода, пожелаю лишь врагу, Трашная картина там стоит прямо за спиной всадник головы всюду бродит за тобой. На дереве виселица бедняга решил оставить все это. Костлявая косой смотрит на свою победу. Он больше не увидит совета, потому что выбрал тьму.